Бу, я призрак в костюме ночи! Мне кажется, в твоих словах где-то скрыта клиническая ошибка. О, не вредничай. Давай уже позвоним в дверь. Кошелек ли жизнь? охо какие глупые детишки. Я думаю, что лучший конфет. Я хочу, чтобы ты зажрал Nous, quest c'est and shadows.